Всем, друзья, добрый вечер! Красивая пятница, красивая осень только начинается. Я, Надежда Новосельская, буквально на несколько минут расскажу вам 6 причин, почему вы этой осенью можете достичь супер-успеха. Итак, многие из вас находятся сейчас в интернете не просто так. Кто-то ищет, как можно заработать. Кто-то просто ищет какую-то новую информацию для себя. А кто-то, может быть, с удовольствием послушает меня, психолога, коуча, психотерапевта, которая работает уже в онлайн около 10 лет. С людьми я работаю уже более 20 лет и знаю все проблемы, страхи, потому что везде нужна психология. И в отношениях психология, хорошие отношения психология, не очень психология в бизнесе. Как у вас стержень простроен, какой вы психология, какой у вас эмоциональный интеллект, какие у вас подходы ко всему. да? И куда ни ткнись, это психология. Поэтому за около 10 лет работы в интернет я освоила работу онлайн в том числе. Привет, привет, мои дорогие друзья. Итак, 6 причин, почему вы этой осенью можете сделать высокий прорыв, высокий успех. Если вы сейчас здесь, значит, наверняка большинство людей ищет возможности заработка. И это я знаю из тестирования, потому что между деньгами и отношениями люди всегда выбирают или то, или другое идет на первом плане. И это уже проверено. Потому что когда у вас отношения классные, у вас и здоровье классное. Когда у вас деньги есть, у вас и здоровье классное, правда? Поэтому тут как бы все взаимосвязано: связано, деньги и отношения. Так вот, если вы сейчас здесь, значит, наверняка вы ищете заработки И многие из вас натыкаются на разного рода э, трудности, потому что, чтобы знать интернет-маркетинг, надо очень много трудиться, очень много тренингов пройти, кучу вложить этих денег, и конечно, же, и, конечно же, не всегда получают люди результат. Так вот, если у вас есть свой продукт, и вы занимаетесь чем-то, что вам нравится, вы обязаны просто научиться интернет-маркетингу, если у вас нет продукта и вы понимаете, что сейчас в мире происходит, сейчас будем говорить про 6, 6 причин, почему вы в этой осенью сделаете крутой результат. Так вот, если у вас нет своего продукта, вы можете его взять у любого другого человека и продавать его. Вы можете зайти в любую вас интересующую вас, хорошую качественную компанию сетевую. Вы можете кого-то продавать, не важно. Но вам сегодня важно обучиться самым важным профессиям, которые продвигают вас, умеете, умеете продавать и зарабатывать очень серьезные деньги. Итак, 6 причин, почему вы этой осенью можете очень сильно стартануть и получить успех. Итак, первая Осень – это период, когда люди заканчивают свои отдыхи. Даже при всем при том, что у нас коронавирус, мы многие расслабляемся, отдыхаем, потому что так устроена наша биология, что нам нужно отдохнуть. И сейчас люди съезжаются. Школа начинается, учебные процессы начинаются. В любом случае, осень в этом случае – это первая причина, что осень – это та, тот период, когда активизироваться важно. И вот вторая причина – это если у вас амбициозная есть цель, потому что осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, а уже в декабре начинается зима, правда? А уже там начинается у нас Новый год, католический, христианский, да? И там захочется вам отдохнуть, потому что многие бизнесы присядут, да и просто полезно отдохнуть самим, с семьей, куда-то поехать или дома отдохнуть, даже если вас и не выпустят никуда у меня, вас. Мы же знаем, какое время мы сейчас живем, правда? Так вот, друзья мои, для того, чтобы не просто сидеть, наблюдать за коронавирусом и исследовать, кто же его придумал, кому это выгодно, какой там заговор. Ну, вы же знаете, на самом деле, я как врач вам скажу, что это лживая информация, и люди больше умирают от страха, чем от самого обычного острого респираторного заболевания, которое было давным-давно у нас, у всех. Кто это знает, напишите плюсик «Знаю». Вы уже, наверное, понимаете, что вначале было чуть-чуть страшно, но очень быстро люди сообразили, умные люди, что это брехня, это ложь. На самом деле никакого нет коронавируса такого, как чему из этого сделали, да? Так вот, вы прекрасно понимаете, что сейчас нас закроют опять на вторую волну, так называемую, да? И все это будет работать под политику, под политику, правда? Так вот, мы с вами никуда не денемся, потому что э, мы все равно сядем все в интернете. Больше или меньше нас закроют. Половина стран закрыты, и вы это тоже знаете, правда? Правда? Так вот, если у вас второй пункт, почему вы обязательно достигнете результата и стартанете, если у вас есть большая амбициозная цель, потому что если у вас есть большая амбициозная цель, например, вы представляете, как вы купили новый там автомобиль, едете в нем, запах слышите, музыка играет, или вы представляете, как вы отдыхаете с семьей на Мальдивах, или просто дома кайфуете, ну, если вдруг не выпустят, да? Но это же амбициозная цель. Это же та цель, ради которой стоит активизироваться осенью. Итак, спасибо большое за вашу поддержку. И поэтому вторая причина, амбициозная цель, это важно. Если человека нет своей цели, он плавает как бутылка в океане. Его он не знает, куда его можно приткнуть, куда его выбросить, куда его эта волна жизни выбросит. А сейчас коронавирус. А сейчас пандемия. И вы прекрасно понимаете, что будем мы воевать переживать, будем ли мы там отслеживать информацию, передавать эту информацию или нет. Кто там нами управляет, какой там заговор, не заговор. Но жить-то нам надо, правда? Нам-то нужно сейчас детей своих кормить и самим, самим жить. Согласны? Поэтому, если есть архитектурная цель, конкретная, четкая, ради чего, то вы можете поднять свою попу, запустить свои мозги, Взять технологии и стартануть. О них я чуть позже скажу. Поэтому не распыляться, не листать чужие ленты новостей. Ну так, заглядывать чуть-чуть, но не особо. А заняться своей амбициозной целью. Самому подняться и заработать. Потому что третья причина – это бизнес онлайн. Потому что нас все и так поджимало, не просто клацать там в, в телефончиках, в гаджетах, в ноутбуках сидеть, а зарабатывать, изучать новые профессии, вкалывать. Да-да-да, без вкалывания ничего не получится. Для того, чтобы классно отдыхать, кайфовать. Сначала нужно поукалывать, научиться новому и достичь результатов, чтобы вы были профессиональным в чем-то, что вам за это платили деньги, людям платят деньги те, тем, кто дает пользу другим. да Так вот, третья причина ⁇ это обязательно начать бизнес онлайн. Если у вас есть свой продукт или у вас нет своего продукта, все равно вас и меня и вас никуда мы не денемся, мы обязаны ну, просто, ну, некуда нам деваться, потому что офлайновые бизнесы, как вы видите, закрывают, банкротятся, богатые станут богаче, если они очень богатые, у них есть хорошие запасы, они сумеют правильно это все э, скупить, да? А средние будут тянуть, потому что им надо как-то выживать, и детей своих воспитывать, они будут в ответственности за своих близких, правда? А вот те, которые живут так, э, ну, а вось, то вот тех, к сожалению, сметет волна жизни. И вы это должны понимать. Я думаю, вы это понимаете, правда? Потому что любой кризис – это возможности, в любом кризисе, я уже знаю, за многие годы прожила в этом мире, и я знаю, что любой кризис дает одним подняться, а других сметает. Как личные кризисы у людей случаются, так и общие кризисы, правильно? И таким образом, третья причина – это делать бизнес в интернет В интернете миллиарды людей, которые обязательно купят то, что вы им предлагаете. Понимаете? Там сотни, десятки, миллионы Миллиарды денег и миллиарды людей, которые сидят, согласны? Сидят вот так вот, как вы сейчас меня слушаете, будут вас слушать, вы будете что-то свое предлагать. Так вот, я как психолог, коуч, психотерапевт уже работаю около 10 лет в онлайн, я уже вам сказала, да? И я много путешествую. Ну, моя мечта была путешествовать, и я ее осуществила. Я за год посетила уже последние... Вот предыдущий год, вот этот, который заканчивается, я посетила несколько стран. В прошлом году мы объехали в Европу. Ну, вот сейчас коронавирус остановил. Но я очень сильно хотела путешествовать. И до сих пор буду путешествовать. Я знаю, что это сильно развивает нас. И я нашла платформу, на которой, она как Booking, вы знаете Booking, да. И вы на этой платформе можете строить свой бизнес. То есть сами пользоваться выгодными предложениям и других можете приглашать и приглашать их просто вот показывать им возможности компания за это платит да это бизнес на путешествиях это платформа где вы бронируете выгодные свои э, там отели э, аренда автомобилей э, там виллы апартаменты и так далее но ну, об этом детали главная идея главный смысл что вы можете если у вас нет своего бизнеса взять бизнес любой другой и его продавать если это качественный бизнес и он доступен людям и вы можете там официально и зарабатывать не столько денег сколько вы захотите там нет ограничений так вот, это четвертый пункт, пункт, почему вы можете зарабатывать. Люди снова, людей снова закроют и ограничат передвижение. Они сейчас очень мало передвигаются. Только единицы людей сейчас рискуют куда-то выехать, И вы это знаете. Только единицы людей, у которых есть деньги, они быстро покупают себе то, другое, пятое, десятое, и визы, и, и отели, и, и самолеты, бизнес-классы и так далее. Потому что это люди, у которых есть деньги. И они работают в основном онлайн. Или если даже офлайн, но они сумели эти деньги сохранить. Согласны, да? Поэтому интернет. Интернет. И чтобы не получилось так, что вы потом детям своим скажете высокосный год, осень высокосного года, пандемия. Друзья мои, если одни люди могут, то вы тоже можете тоже. Это четвертый пункт что бизнес обязательно нужно заводить в интернет. И если у вас бизнес есть офлайн и вы еще не поняли, что нужно заходить офлайн, то пришло время. А если вы еще до сих пор не поняли, то вас скоро, как вы понимаете, будут сокращать, увольнять, или ваш бизнес, если вы в бизнесе, тоже будут поджимать, если еще не поджали. Согласны? Так вот, это был четвертый пункт – бизнес онлайн. Любой бизнес надо заходить и делать онлайн. Почему у вас получится осенью 2020 года? Это пятый пункт. Потому что вы можете а, зайти в, с низким порогом входа в эту платформу, которую я вам предлагаю, всего за 150 долларов сейчас. Тоже идут скидки, людям идут навстречу, потому что огромная компания, огромный холдинг, в который входят более... Там, 120 стран, которые пользуются, и отелей там, ну, невероятное количество, которыми заключены договоря, договора, и эти отели лучшего качества. Естественно, что бизнес приостановится везде, но хорошие, качественные, дорогие вещи останутся, и пока мы сидим, мы можем накапливать и строить партнерскую программу. Вот. Но суть в том, что за месяц минимум 1000 долларов вы можете заработать. Да? Для этого нужно иметь что? А если это партнерская программа, вы заходите за 150 долларов на эту платформу и вы уже можете предлагать другим людям, то вам не надо ни за кем бегать. У вас должна быть продающая, хорошая, качественная страничка, у вас должен быть чат-бот, который будет говорить за вас, за вас будет общаться с людьми. Будут отсеваться ненужные, неадекватные, пустые люди, слабые, ну мы же разные все, правильно? Правильно? Поэтому чат-бот мы вам тоже поможем сделать. И вторая часть входа в этот бизнес – это еще 150 долларов всего. Да, для кого-то это необычно может быть, что построить бизнес за 300 долларов – это как-то смешно. Но вот, вот потому и кризис, что одни ловят возможности, а другие наблюдают. Так вот, первые 150 долларов вы заходите на платформу, становитесь, выкупаете такую мини-франшизу мини да, и продаете, предлагаете другим людям через интернет. У вас есть чат-бот, который мы поможем вам сделать и самое главное, вы будете уметь консультировать людей. Не просто так, потому что люди обычно боятся рут открывать, боятся продавать, а вам не нужно продавать. Вы будете работать, задавать открытые вопросы, и люди будут принимать решения. Пока вы будете консультировать людей, задавать вопросы без впаривания, без каких-то там навязанных всяких там додавливающих, ни в коем случае этого делать нельзя, люди сами. Должны принимать решения, а ваша задача быть полезным. И вы пока консультируете людей, вы сами убираете свои страх, и вы становитесь более уверенным, вы узнаете практическую психологию на практике, и вы становитесь, по сути, коучем. И моя задача это шестой пункт, шестая причина, почему вы сделаете успех в этом бизнесе, в этой, этой осенью. Если вы Понимаете, что везде нужен наставник, то я вам буду как наставник и как психолог, и как человек, который будет вас поддерживать. Команда, которая есть, поможет вам создать этот чат-бот. И вам важно очень понимать, что вы обучитесь этому сами, и люди, которых вы будете тоже приглашать, вы также будете давать и тот же чат-бот, и тот же практикум по сценарию правильного и грамотного общения с людьми без спаривания, без надоедания, без всяких манипуляций. Вот и все. Поэтому мне выгодно причины. Три причины, почему мне выгодно э, давать вот такой бизнес и такое давать обучение. Первое. Я провожу программы для женщин. Э, в основном программы для женщин. Хотя много отзывов тоже есть у меня на моей шапке профиля. Посмотрите. Посмотрите. В которых я работаю и с детьми и с мужчинами тоже люди они тоже у них тоже есть проблемы проблемы женщины проблемы с детьми проблемы с целями проблемы со здоровьем естественно у всех людей есть поэтому у меня много программ я их веду мне это нравится но так как я путешествую путешествую много то я нашла эту платформу и я поняла почему мне не помочь людям тем более что я это знаю тем более я знаю как поэтому одна из выгод почему мне это выгодно вам помогать мне нравится, когда люди получают результаты. Мне это очень нравится. Я от этого кайфую, когда кто-то становится лучше, находит свою пару, улучшая свои отношения, становится здоровее, открывает свои бизнесы, уезжает в свои другие страны, продает свои дома, если долго не продается. И много-много всего, потому что психотерапией я занимаюсь уже более 20 лет. И еще одна из целей есть у меня – создать за ближайший год минимум 10 специалистов, помочь им стать крутыми коучами, наставниками, чтобы они больше помогали другим людям. Ведь, смотрите, сколько сейчас людей слушает нас у меня в Инстаграме, очень много. Люди просто сидят. Я не вижу смайликов, я не вижу э, этих сердечек. Почему? Потому что боитесь. Потому что просто наблюдаете. А это как э, психодиагноз. у меня говорит о чем? Что люди... Вижу, вижу, вижу, спасибо. Понимаю, что люди боятся. Люди как серые мышки. Они сидят и боятся. Они боятся высунуться. Так вот, на таких серых мышек и рассчитана вот эта вся <coughs> живая пандемия, про которую говорят. А во, все, во все уши нам, нам внушают про эту пандемию. Поэтому мне выгодно, чтобы больше людей стало масштабными, внутрисильными, крепкими, чтобы помогали вы другим людям. Вот таким образом я решаю, естественно, и свои личные цели. Конечно же, здесь есть деньги, очень много денег. И если вы получаете, значит, для меня это и моральное удовлетворение, и, конечно же, для меня это деньги. Поэтому мне выгодно дать вам пользу, дать вам инструменты. Итак, что вы получаете? Вы получаете технологию, как э, общаться с людьми, как им продавать в личных консультациях, без впаривания вы получаете чат-бот «Воронку», вы получаете мою поддержку, вы сами путешествуете, откладываете и выгодно бронируете, помогаете другим в течение месяца, если вы будете работать активно, если для вас это важно, вы, естественно, выйдете на доход от 1000 долларов. Все. И вы таким же образом... Спасибо вам за ваши сердечки. И вы таким же образом будете помогать другим, потому что есть налаженная технология. Все. У вас должен быть аккаунт, четкие фотографии, у вас должен быть, должны быть посты, сторисы, у вас должны быть выступления ваши. Научу, покажу, расскажу. И, конечно же, у вас должна быть технология. Реклама, чат-бот. В шапке профиля есть ссылка на чат-бот. Зайдите, посмотрите... И у вас будет под вас похожий. То есть вы один раз выступили, идет реклама, в посте у вас ссылка, вы ссылаетесь на чат-бот, и в чат-бот люди приходят, кому интересен и вы, кому интересна я, кому интересен бизнес, кому интересно подняться и зарабатывать, и чувствовать себя людьми. И среди миллиардов людей, как вы понимаете, найдутся те, кто придут к вам, и вы не будете просто сидеть и ждать. А что писать? А как писать? А что? Автоматизация. 21 столетие. Чат-бот, воронка, консультации, реклама, ваши выступления на эфирах. Трудно? Вначале кому-то будет трудно. Мне тоже было страшно вначале. И если бы то, что сейчас даю я вам, если бы мне когда-то предложили это, я бы ну, была бы счастлива неимерно, потому что я денег на свое образование, на свое обучение, на вот то, что я сейчас вам даю, потратила раз в 20 больше. Вот так. Поэтому, кому интересно, заходите в шапку профиля, нажимайте на воронку, исследуйте, изучайте то, о чем я вам предлагаю, бизнес на путешествиях, через интернет, готовый продукт с поддержкой, с чат-ботом и с технологией. Да, для многих это «как это не может быть?» Да, тот, кто ходит годами, тот, кто ходит по тренингам, Ходит, ходит, ходит. Говорит, боже мой, как это? Как это так дешево? Да. Потому что, чтобы сделать только таргетинговую рекламу, это стоит от 300 долларов и выше. Да. Чтобы сделать вам чат-бот, это стоит тоже очень и очень много. А вы получаете это все под ключ. И плюс получаете наставника. Да, мне выгодно. Я уже сказала почему. А вам хочется Новый год встретить как люди в красивом месте, в красивой стране заработать на то, что вы хотите. Хотите? Представляете, как у вас эти деньги уже на карточку приходят? Потому что все это сегодня автоматизировано, друзья. 21 столетие, поэтому этой весной, ой, этой осенью 20 -го года вы обязательно выйдете на этот уровень, сделаете успех. И я подвожу итог, почему? Итак, первая причина. Первая причина потому что осень и надо начинать активничать, потому что люди заканчивают отдыхи и начинают думать. Это всегда так было. Вторая причина – это ваша амбициозная цель, потому что вы видите, что этот период вы можете реализовать свои амбициозные цели. Третья причина – это бизнес-интернет. И если вы еще до, еще до сих пор выбираете и не знаете, с чего начать, то здесь вы можете сделать даже если у вас нет своего продукта возможно у кого-то есть свой продукт вы не знаете как его там провести да то в, в, с помощью вот этого технологии вы тоже сможете научиться потому что это просто но это просто стоит много денег как -то в том анекдоте да приезжает мастер делает значит ремонтирует пианино за минуту он сделал и говорит 100 долларов почему так много вы же сделали всего одну минуту а он говорит, ну, чтобы сделать за одну минуту, мне нужно было вложить в свои знания и в свои навыки не одну сотню долларов. Так же и здесь. Вы будете делать быстро, потому что вы получите технологию готовую. Третья причина – это бизнес, который поможет вам быстро, пока вы в карантине, заработать и сделать, прокачать себя с поддержкой. И не будете вы сопли наматывать, простите, на кулак, потому что у вас будет технология «чат-бот». И умение консультировать людей. У людей это большой большой страх. Я изучаю и психологов, вы коучей. и работаю с людьми, которые приходят ко мне за помощью. У людей страх. Вот этот страх вы прокачаете, потому что у вас будет инструмент. Четвертая, значит, дальше следующая причина: низкий порог входа. То есть вы платите не тысячи долларов за построение бизнеса, а всего 150 и 150 за технологии. Это шара, но это надо принимать быстро решение, потому что такое предложение будет действовать немного. Вот те, кто слушает, для вас это будет быстро. Я долго не даю на рассуждение, потому что такое обучение стоит тысячи долларов. И не одна тысяча долларов. Вы получаете всего за 150 долларов только само обучение, чтобы вы могли быть независимым дистрибьютором, человеком, который делает свой бизнес. Дальше. Четвертый пункт. Онлайн, онлайн и еще раз онлайн. Люди закроют. Закрываются сейчас снова, она снова закроет, и вы это прекрасно понимаете, хотите или нет, но пандемию нам навязали, намордники на нас одели, осталось одеть нам ошейники. Но просто рассуждать, плакать и ныть, что мы в пандемии, у нас высокосный год, ну вот этого же никто не поменяет, правильно? То, нам денег просто так не даст. Поэтому возможности у кого-то есть при, кри при кризисе каком-нибудь, да, а у кого-то, наоборот, у кого-то, наоборот, это кризис смывает. Дальше. Следующий пятый. У вас есть возможность заработать за месяц от тысячи и выше, от того, какие у вас амбиции, у кого, от того, какие у вас аппетиты. И шестой – это наставник, который вам, вам поможет. Люди сами знают по себе, как куч, как люди кучу денег сливают, ходят, обучаются, а в итоге сидят и сосут палец, потому что не могут выйти ни там по отношениям, если тренинги, ни по деньгам. Просто им тяжело. Или тогда уже они стараются и делают, когда у них все там уже полное... Ну, в общем, вы поняли. Поэтому наставник, это сегодня самое крутое, вас проведу с помощью своих помощников, если вы, конечно, будете работать. Потому что в этом будет наша тоже выгода. Если есть вопросы, задавайте. Кому важно, пишите в директ. Ну и, конечно же, подписывайтесь, кто не подписан. Всех вам благ, я скоро буду проводить тренинги для женщин, как стать королевой, выйти из служанки, как на сайтах знакомств найти своего любимого человека, опять же, с помощью интернета. Поэтому милости прошу прокачивать себя и свой бизнес, и себя через этот бизнес, и зарабатывать достойные деньги. Мы никуда не денемся из... Интернет. Мы никуда не денемся от бизнеса, от того, что нужно делать. Мы никуда не денемся от того, что на нас накрыли, нас накрыли пандемией. И от того, что мы будем просто рассуждать, просто ныть, просто рассказывать себе и своим детям, ничего не поменяется. Нас спросят, а что вы делали? Вас дети спросят, а почему у вас нет денег? А что вы делали? А почему вы не используете вон та тетя, вон тот дядя, а ты мама или папа что делал? Я же знаю, что среди вас есть много людей молодых и есть постарше. В любом случае, я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, помогу вам уже этой осенью подняться и очень сильно подняться, стартануть, чтобы к зиме, вы заработали уже не одну тысячу долларов, а первую тысячу вы получите уже в первый месяц, если, конечно, будете работать. Я вам дам все инструменты, всю поддержку, а ваша задача – двигаться. Всех вам благ, будьте здоровы! И в шапке профиля есть ссылочка на мессенджер. У вас будет такой же, похожий.